Всем привет. Всем привет. Значит, чего мы тут замутили? Нужно заснять, вдруг народ как бы об этом не знает и забыли про народное средство от тараканов и муравьев. Для этого нам нужно. В принципе, нам нужны яйца и бурная кислота в пачке. Обязательно нужно, чтобы она была вот таким, как порошочком. И самое главное, нам нужны желтки. Желтки должны соварены быть в крутую. Значит, помимо того, что в крутую примерный расчет, одна вот такая пачка 10 граммовая на один желток. Вот это все дело. Сейчас высыпаем, а потом перемешиваем и раскладываем их маленькими маленькими порциями по чайной, пол, пол чайной ложки. Вот сейчас так вот перемешиваем все дело. Все это дело по баночкам разложим, раскладываем те места, где они, в принципе, обитают. Ну все, в принципе, рассказал.